подушка уличная, боксерская настенная с чехлом Девается на липучках и защищает от неблагоприятной погоды нашу подушечку для улицы как она выглядит